Всем привет! С вами Виктор Бондолет, автор блога victorbandolet.com, автор курса «Думать и действовать как топ за 30 дней» и автор онлайн-марафона «Как стать богатым за один год и неважно, чем вы занимаетесь». И это рубрика «От полного нуля до первых дерзких целей». И Это следующее видео. В прошлых видео мы поговорили, с чего надо начинать. Мы поговорили о позиционировании, о том, о том, что делают новички в сетевом маркетинге и какие они ошибки совершают. И вот именно те ошибки э, становятся зерном, которое вырастает в неуспех. Сейчас я хочу поговорить о важности проработки своего списка знакомых. Если вы месяц, если вы полгода, возможно, если вы два года уже в сетевом маркетинге и говорите бля Опять этот список знакомых, оставьте меня в покое, возможно ваш там спонсор вас терроризирует, возможно вы всегда слышите от других сетевиков, надо начинать со списка знакомых и так далее и тому подобное. Но я скажу по своему опыту, блин, я три года в сетевом маркетинге, я за один первый год э, в своей первой компании испортил этот список знакомых и потом его просто напрочь не хотелось трогать. Эм, и вот. Была такая четкая, определенность, четкая установка, что вот все уже знают, чем я занимаюсь, и никто не будет интересоваться всем тем, что я делаю. Правильно. Это опять же все из-за того, что вы закладываете не то зерно. Вот вспомните то, то же позиционирование с самого начала. вы что мы начинаем продвигать не себя, мы начинаем продвигать баночки, мы начинаем продавать тот товар, который компания предлагает. Но мы забываем о себе о той личности, о том энтузиазме, который мы должны в себя вселить, ту уверенность, ту цель, которую мы написали. Зачем вы пришли в сессионный маркетинг? Видать, у вас было несколько важных целей и ценностей, ради чего вы пришли туда. Возможно, у многих это деньги, возможно, это признание, влияние, возможно, это машина, поездки, свобода и так далее. Вот возьмите за это, э, вот в первую очередь, вот эту ценность для себя. И начинайте просто двигаться, позиционируйте себя как лидера, как наставника, как эксперта, позиционируйте себя как личность и потом вот то, что вы продвигаете за концепцию, вот за этот инструмент и начните прорабатывать свой список знакомых. Список знакомых многие недооценивают. Вот в вашем списке знакомых 5 людей стабильно, может у вас 50 человек в списке, возможно 100. Ну, 50 это вообще, вот не знаю, это надо быть зеком, наверное, которые пять лет просидели в тюрьме и там сопровождали их группы, 50 человек. Я был закомплексованным человеком, у меня в списке 300 человек было изначально. Я выскрепил их, так сказать. Но я вам говорю, что в вашем списке знакомых 5 человек, которые будут вместе с вами развиваться, построить ваш бизнес. Вообще, список знакомых не для того, чтобы найти только 5 этих активных людей. Можно везде найти. 7 миллиардов человек на земном шаре. Вы не на Луне живете, не на Марсе. Людей достаточно, и методов поиска э, контактов тоже предостаточно. Ваш э, теплый рынок, ваш э, список знакомых – это дубликация, перв... э, во-первых. Потому что вы построите свою первую линию из пяти, например, активных э, людей с теплого рынка, и ваши люди начнут работать с теплым рынком тоже, и ваша глубина будет размножаться. Вот это настоящая геометрическая прогрессия. Многие делают ошибку, когда вот, не дай бог, вы начнете с холодного рынка и пригласите вдруг в социальной сети по объявлению с холодного человека, и он сдублицирует вас, он не пойдет до списка знакомых, не важно, что бы вы ему говорили, он пойдет до списка, не пойдет до списка знакомых, пойдет на холодный, ему два, два царя красного, так скажут, грубо нет, или пошел ты куда-нибудь, и он все забьет на этот бизнес. Он сделает огромные шишки на лбу, и возможно будет плачевно. Я говорю не обо всех, но так чаще всего. Так что, ребят, не пренебрегайте список знакомых. Если действительно у вас сильные цели и ценности, воспользуйтесь этим советом. Начните свой список знакомых. Найдите несколько активных людей и садитесь с вашими ребятами тоже обрабатывать список знакомых. И тогда вы посмотрите, насколько кайфово пойдет ваш бизнес. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. С вами был Виктор Банделет. Ставим лайк, неважно, где вы смотрите. Делитесь с друзьями для того, чтобы как намного больше ваших знакомых и друзей становились успешными. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы быть в курсе всех дел, как говорится, в курсе всех новых видео, которые выходят. Для именно сетевиков, для тех, кто начинает, и для старичков. Курс думать и действовать как топ-лидер за 30 дней». Скачивайте его бесплатно. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.